Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить о том, как снять жилье в Америке. Этот вопрос мне задавали и не раз, и, наверное, пришло время на него ответить. Причем я сейчас выезжаю с парка, и я нахожусь рядом с нашим первым в Америке жильем. Незабываемое место, в котором мы прожили три года. Сейчас я вам его и покажу. А по поводу съема жилья я вижу часто, как многие блогеры пугают людей тем, что в Америке крайне сложно снять жилье, что в Америке вам понадобится кредитная история, что в Америке вам понадобится подтверждение места работы и так далее и тому подобное вообще я вам хочу сказать ребята что в этом есть своя правда но это не настолько критично как об этом рассказывают я могу вам рассказать только про поводу штата пенсильвания по поводу бакс каунти и по поводу филадельфии мы когда переехали я вам повторю у нас не было ни одного знакомого в соединенных штатах Ну, может какие-то знакомые были но не те люди которые могли нам помочь или могли бы поручиться за нас, или могли бы стать нашими спонсорами почему я говорю об этом? потому что вы знаете, что э, есть определенные апартменты в Америке есть определенные места в Америке, где вам нужно будет действительно подтвердить свой доход потому что, особенно если вы семья с детьми вас выселить из арендуемого вами жилья будет крайне сложно. Это будет судебный процесс. Это, в общем, это геморрой для арендодателя. Поэтому, конечно, многие перестраховываются. Люди, которые сдают жилье в аренду, и просят от вас всевозможное подтверждение вашего дохода, чтобы потом просто не столкнуться с проблемой. Если у вас этого дохода нет, тогда у вас может быть спонсор. Ну, знаете, как в России Поручитель по кредиту Может быть спонсор, который напишет Там вам или письмо, или Еще как-то гарантирует Оплату в случае Если вы не сможете за это жилье платить И тогда опять же вам Это жилье сдадут Но у нас таких людей не было Более того, нам еще и не хотелось Арендовать жилье у русских Скажем так, частных лиц Поэтому мы искали его своим путем искали его через интернет фактически на пятый день пребывания в США мы его сняли и сейчас как раз мы выйти в этот Комплекс и заезжаем апартментов я вам его покажу. Вот этот комплекс, в котором мы когда-то жили. Я даже хочу подъехать к своим бывшим апартментам и посмотреть, как там сейчас все происходит. Я здесь уже года полтора точно не была. Ну так вот, когда мы сюда пришли, пришли в лизинг-офис и сказали, что мы хотим у вас арендовать жилье, потому что нам нравился School District, который здесь находился, и вообще... Ну, нам казалось, что это выглядит достаточно прилично, хотя каждый раз, когда моя мама приезжала к нам в гости, она говорила: "Когда вы из этого гетто переедете?". Я не знаю, что ей так не нравилось, но даже сейчас спустя два года, даже два с половиной года, как я здесь не живу, и я проезжаю по нему, мне кажется, все выглядит нормально. Ну не, ну не, как бы не очень убого скажем так. Мы, когда пришли в офис, вы знаете, первое, что вам нужно будет знать, это английский язык. Если вы хотите жить вне русской комьюнити и снимать жилье у, неважно, у американской корпорации, у американского частного лица, вам нужно знать язык, потому что вы должны с ним коммуницировать. Мне повезло в том плане, ой, автобус останавливается детский на том же месте, где я отправляла своего старшего ребенка в школу. Неважно, извините, немножко ностальгия. А мы говорили по поводу аренды жилья. Вам нужно знать английский язык для того, чтобы вы понимали, что они вам говорят. Так вот, нас спросили, это был 2015 год, май, нас спросили, скажите, пожалуйста, а вы зарабатываете 42 тысячи долларов в год? А мы, приехавшие пять дней назад, не зарабатывающие еще ни цента или ни пени, как сказали бы американцы, маха, помахали головой и сказали, да-да-да. Так вот я вам хочу сказать, когда вам рассказывают, что категорично от вас потребуют там чуть ли не справку с места работы или показать свой пайчек, нет, у нас ничего не потребовали. Нас спросили, вы зарабатываете? Мы сказали, да-да-да, конечно, 42 тысячи в год Конечно, что же мы не зарабатываем Находясь в Америке 4 дня да, или 3 дня Поэтому там было еще несколько вопросов И, в общем-то, мы на них ответили, сняли жилье Извините, ребята, сейчас такая ностальгия Подъезжаю как раз к тому месту, где мы жили к тому же балкончику почему-то он чем-то весь захламлен Ой я не пойму, что там находится, какая-то черная фигня. Ну, значит, вот, видите, вот это вот это он. Мой балкончик бывший с черной какой-то штукой. Я не знаю, что эта штука делает. Ну, так вот, мы когда сняли это жилье в 2015 году, стоило оно... Сколько оно стоило? 1059 долларов. Вот это был наш балкончик. У нас было две спальни, гостиная и кухонька. Всего там было 1200 скверфит. Я не знаю, что как. Я не знаю, как это перевести в метраж по-русски. Но, грубо говоря, эта трехкомнатная квартира не очень большая. Мы прожили там 3 года И каждый год сумма оплаты повышалась В итоге, когда мы выезжали Цена аренды нашей была 1250 долларов уже Но я вам хочу сказать Такая интересная штука Непонятно почему Если бы мы выехали А потом решили опять заехать в этот же комплекс Наша аренда опять бы стоила там, 1059 долларов долларов. Хотя, да, по логике нам бы казалось, да, чем дольше ты живешь, тем лояльнее к тебе должны арендодатели относиться, и тем меньше для тебя должны поднимать цены, а наоборот, наверное, снова прибывших брать много. Но здесь не так. Я не знаю, чем это объяснить, и какая в этом логика. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ну, это такой вот комплекс в маленьком американском городке. Если... У вас плохо с английским, если вам там сложно по интернету искать, что я вполне допускаю. Вы знаете, очень часто распространенный путь у людей, во всяком случае, которые сюда переезжают и которых я знаю, снять первоначальное жилье у русских арендодателей. Как правило, все это жилье находится в районе норд -Ист. Это выкуплены когда-то квартиры, которые сдаются в аренду. Но там есть большие минусы. Вот допустим, когда мы жили в этом комплексе, из которого я выезжаю, мне не надо было здесь ничего делать, ни о чем думать, ни о чем париться. То есть у меня поломался кран, я делала один звонок и говорила, в апартменте номер 2288 поломан кран. И там через час ко мне приходили сантехники его чинить. Или у меня там отвалилась стена. И через там час опять же приходили какие-нибудь ремонтники это делать то есть все такие большие комплексы апартментов имеют свою бригаду которая их обслуживает и это конечно очень удобно а когда вы снимаете жилье участника то есть э, любая починка любой ремонт увеличивается по времени более того начинаются такие большие проблемы что да вы сами это поломали потому что вы же понимаете починить кран стоит денег если вы в этих комплексах вам его чинят, то там вам начнут задавать вопросы, да это ты сильно нажала, да это ты туда, да я вам сдавал такую квартиру хорошую, а вы мне ее сейчас всю превратили в хлам, вот платите, я вам не отдам security депозит и так далее. Теперь, что касается денег, я еще хочу сказать одну вещь, практически все комплексы такие американские, которые я вам сейчас показывала они все от вас потребуют оплаты за первый месяц проживания что логично за последний месяц проживания что это значит это значит если вы там проживете год то у вас за там 12 месяц в году уже будет оплачено но оплатить вы их должны сразу в начале перед заездом и они с нас брали security депозит так называемый ну на предмет того, что, к примеру, мы начнем там драться и разобьем стекло или еще какое-то повреждение этой квартире нанесем. Это, было, это стоило 500 долларов. Я вам хочу сказать, что американцы не обманули и эти 500 долларов нам вернули. В итоге А оплата за последний месяц пошла за последний месяц проживания. Так вот, это основной остроугольный, как это, остроугольный, не помню, правильно говорю слово, камень между арендодателями частными и арендующими. Если вы думаете, что только русские грешат какими-то плохими отношениями или как-то плохо расстаются арендодатель и арендующий жилье, нет. В Америке тоже очень часто э -э, такие конфликты возникают ну и соответственно это такое обычное я показывала типовое жилье а есть жилье подороже, есть города подороже, есть частные дома, ну вот допустим как вот сейчас мы проезжаем частный дом такой дом будет стоить арендовать где-то 1200-200 долларов в месяц и конечно все будет зависеть от человека, который вам будет это жилье сдавать. Поэтому я всегда говорю, что все блогеры рассказывают субъективно. К примеру, я бы приехала в те же апартаменты, мне спросили, дайте мне справку о том, что вы там 42 тысячи долларов в год зарабатываете. Я сказала, в Америке не с ними жилье, в Америке это невозможно, в Америке надо сразу иметь высокий доход и так далее. Нет, у нас было по-другому. Поэтому очень много зависит от того, кто... Это жилье сдает Какие цены на сегодня Ну вот в каунте Я вам хочу сказать Что трехкомнатная квартира будет стоить 1300 где-то Обычная трехкомнатная квартира В недорогом городе мне В супер районе Дом частный будет стоить От 2000, там, 300 долларов не очень-то, а более или менее нормальный будет стоить тысячи три, три с половиной арендовать такой приличный частный дом ну и таунхаус такого плана, в котором я живу на сегодня аренда стоит Стоит где-то 2200 долларов. Но как вы, ребята, относитесь к таким ценам на аренду, я же вам не говорю, что в Калифорнии такого рода апартменты будет снять примерно 3000 долларов. Ну ладно, не 3, но 2800-2500 точно. То есть для Америки наш регион еще является не очень дорогим по аренде. Пока-пока, подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео.